да восстанут зло, Божьи герои, Пусть кипает кровь на поле боя. Да возлигнет Бог детей Авраама, И Давид пойдет против вражьего восстана Малые, малые Да, нас видит Бог Детей Авраама И Давид пойдет Против вражьего стана Пустимя святое, Победы нам даст тобою новые, новые, новые. Пусти меня, святое, Победы нам даст тобою Новые, новые. Господь, молю, подхвати На Своих могучих крылах В небеса меня унеси Там развеет ветер мой страх Одному никак не пройти Через весь густившийся мрак Поднимусь с Тобой от земли Сердцем растворюсь в небесах Любовь твоя сильна что провести меня Через мрачные времена Сильна любовь твоя Пройду за шагом шаг Я через шторм и мрак Меня проведет она Бог, Твоя сына. В сердце верных божьих детей Есть во всем доверие Отцу. В час святенья страха сетей Все к нему страдания несут. На крылах могучих своих Тех, кто сердцем жаждут летать Удалит их боль от земли Любовь твоя сильна Чтоб провести меня Через мрачные времена Сильна любовь твоя за шагом шаг Я через штормы и мрак. Меня проведет она Любовь твоя сильна Чтоб провести меня Через мрачные времена Сильна любовь твоя Пройду за шагом шаг Через шторм и мрак Меня проведет она Любовь твоя сильна Пойду за шагом шаг Я через шторм и мрак Идет она, любовь твоя сильна, любовь твоя. Сердце земных миров Прежде рождения жизни В сердце я был твоем Ткали меня твои руки Ты созидал мне дом. Ты первым был тогда, ты первым должен быть всегда. Во всех путях земных, во всех мечтах моих, во всем быть должен первым создатель земли. Так будь привознесен, зайди на сердце трон. Моим началом Будь первым во всем, в небо взлечу ли я птицей, в бездну земли я пущу, разве смогу я укрыть? Всюду со мной Божий Дух Прежде всего Твое Царство Прежде лишь воля Твоя За Дух Святой здесь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 my ear Редактор Холод помнит тепло Умирало часто, снова жило Но хранит желание сердце одно Вырваться мы и сплена Вырваться навсегда Чтобы в моей вселенной Светом зажглась звезда Вырваться мы Протекли года Чтобы в моей вселенной Из вас расцвела мечта Внутри душа отзывая, кричи, Думай о великом вере мечтай, Стены из я все разрушай, Серому давлению не уступай, Не сдавай позиции провозглашай. хол помнит тепло. Умирала часто, снова жило. Но храни желание, сердце одно. Я выхожу из плена, я не вернусь туда. Будет в моей вселенной светом сия звезда. Пали, стонем мы Оживи нас, как в начале Оживи Оживи Пред тобой See у жизни, я жажду ответа. О, где ты, Господь? Отверь же мне, где ты. О, где ты, Господь? Отверь же мне, где ты. Исцели меня, как прежде Исцели, как являл себя ты раньше Вновь яви, церковь подними И спавших подними Отдам, ответ не сам броси в страх За тебя я жизнь отдам чтобы быть с тобою в небесах Где ты, где ты, мой отдам? Я есть ответ на зов души За тебя я жизнь отдам В мои объятия спеши Где ты, где ты? Окруженный мою благ Ты несчастье, слепый наг В душе твоей крах Твой рассудок по будням. Я верю, ты хотел быть со мной Я знаю, что в сердце глубине Звучал в каждом дне Мне голос твой Вот вечности капля внутри Безны твоей водопад Желают одним стать они, друг другу спешат, через горы преград. Ты веришь сердца слова. Со мной. Быть со мной Спасибо, что в сердце глубине Звучал в каждом дне Мне голос твой, Мне голос твой. Я впишу себя расточи, И цену заплатить я стремлю Чтоб сердце тебя получить Ты Драгоценную жизнь, жизнь, твою жизнь. Мой жемчуг Иисус, женчуг Иисус. Пусты каменистых, что позволит найти в ней источник воды, что тебе не дает умереть жажда жизни, и поэтому жив сегодня ты, что поможет тебе содержать Сердце чистым, стри безумства вокруг, Разум свой сохранить, Что выводит тебя из огня жажды жизни, И поэтому жизнь бьется ни. Души путь проложит. Что позволит сказать пред врагом, Руки стиснув, глядя прямо в глаза, ты меня не сломишь Что спасает тебя каждый раз Жажда жизни И поэтому ты еще бежишь Если мрак захлестнет и сотрет твои мысли И рассудок во тьме, и земля из-под ног Остается одно, лишь одно, жажда жизни. Это то, что всегда услышит Бог. Все тебя земля, весь избранный народ взирает на тебя. Пусть книга закона, От уст твоих не отходит ночью и днем, помышляй о нем, исполнить, старайся. Держись и не уклоняйся, будешь иметь ты успех во всем. Я повелеваю тебе, будь твердым, мужествен. Я повелеваю тебе, не бойся, не падай духом, я повелеваю тебе, будь твердым, мужествен. Я повелеваю тебе и буду с тобой везде, куда не пошел бы ты, каждую пять земли, куда ступят ноги твои, я даю тебе ту землю, я даю тебе ту землю, от края до края. Эту землю я даю тебе, Эту землю обетования. Эту землю я даю тебе, Эту землю от края.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 землю я даю Вокруг меня сгустится. О, ты Спаситель мой, позволь с пути не сбиться Под ветровой и на ты буду помнить. Что это ты? Ты сказал мне идти твоим путем, дал мне поверить твоим словам, знаю, что воля твоя в том, чтобы я в битве не отступал. Буду идти твоим путем, буду верить твоим словам, знаю, что воля твоя в том. Чтобы Тебя я не отпускал Когда накроешь Ясно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 Чтобы тебя я не отпускал Во мне Ты знаешь мою мечту я к ней за тобой иду стремление лишь к тебе Растет каждый день во мне я буду сражаться за веру однажды преданную святым не буду сдаваться хоть может казаться, что мало у сердца сил Я буду сражаться и преображаться Просить и стучать, искать Одно лишь богатство Внутри Божье царство Чтоб веры героем стать Верой героем стать Знаешь печаль и боль Но сердце зовет любовь Влечение лишь к тебе Растет каждый день во мне Ты знаешь восторг побед Во тьме ты являешь свет Доверие лишь к тебе Растет каждый день во мне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 Все стучать, искать одно лишь богатство внутри Божье Царство, Чтоб веры героям стать.